А я ни разу не бывал в колхозе до этого дня, точнее, до вечера. Время в дороге проходит незаметно, здесь пешком всего 120 километров. Здесь такой колхоз, здесь такой навоз, здесь или в глаз, или в зуб, или в нос. Водор здесь... веселый. Оказывается, ему... Олег пригласил к себе на ферму, он заинтересовал, говорит, лучшие телки хочешь увидеть? Мы были в клубе ТВ. Там телок посмотрели, теперь приехали, вы написали в комментариях, покажите нормальных телок. Вот Лучших телок страны, Ну, кстати, мы начали, в отличие от жителей Москвы, программистов и админов и стартаперов в этой сфере мы встаем очень рано, у нас варка начинается в 5 утра, и пойдемте на короткую экскурсию. Я вам сейчас все расскажу и покажу. Пойдем туда. пойдем к маме зайдем, Сейчас попросим у нее сыра на завтрак. Здесь три года назад здесь было чистое поле. Если бы мне три года назад за месяц до введения санкций сказали, что я буду заниматься фермеровственным сельским хозяйством, я бы в рожу бы плюнул, не поверил. Но это случилось. Пойдем в магазин. Да, да, Проходите. Наш нашем сейчас сейчас не работает, сейчас еще утро. Здрасте. Это моя мама Нин Варламовна. Здрасте. Здрасте. Женя, очень приятно. Здрасте. Здрасте. Вот, мама у нас верховный продавец, мама за прилавком это бесценно. Я сейчас хочу лайфхак сделать, мама, мама увеличивает продажи сыра на 50%, когда она стоит за прилавком. Используйте своих мам в фермерских стартапах, это очень круто. Как сын докатился до такой жизни, расскажите. Знаете, у нас всегда было сельскохозяйство, у нас была дача, у нас сначала был дом, потом была дача, так что. Расскажите, какой сын? Вот если а, личный, ну не брать что сторону ваш сын, а вот как вот со стороны, предпри- как начальник, как босс? Он же что-то руководитель, ваш получается с точки зрения бизнеса. Ну я смотрю, он да, руководить умеет, умеет, да. А Смотрите. это то благодаря чему вообще сыроварня запустилась и заработала? Это списки людей, которые пожертвовали на кратфайзингу компанию. Да, да, да, самое удивительное, что губернатор отдал деньги, и губернатор и полпред отдали деньги, причем мне такая так в газете вышла, они мне дают там 5000 рублей за головку сыра каждый, я стою так, такой вот удивленным: что в России ты же привык, что тебя плюнули, ты растер как бы, а, главное возьмите у меня с низким поклоном, а они тут, ну, у фермера, да что, мы тебе деньги отдадим, это мамин класс. Я хочу вас угостить еще клубничкой со своей тачки. Ну, конечно, конечно. А Значит, знаете, я я что-нибудь куплю, сыр я дочке и жене возьму свою. А в общем uh, IP хаос. Uh, 5 да. звезд, да, Они да, вот так живут русские стартаперы проходите. Здесь у меня офис в одной части. У меня даже MacBook остался в прошлой жизни. Вот обратите внимание. А вот здесь я живу, здесь вот мой домик. Вот я прошу прощения за бардак, за легкий. Так, сейчас я приберусь. Я прибираться, Так, да, да, да, сейчас спальник застелю. Вот здесь я живу уже третий год. Вот, поэтому не надо продавать квартиру. Лучше что угодно, лучше занятие какой то соберись, но квартиру не продавайте. Это последний, последний рубеж, его нельзя сдавать. Тебе должен Росфель Хосбанк кредиты давать? А, ну, он дает. Он дает, да? Ну, так. Но, как другие не дают, Росфель Хосбанк дает. Mm -hmm. То есть, это большой плюс, потому что, вообще, хождение по банкам, это, конечно, боль. У меня, в общем, была история смешная с, с банком с несколькими банками, я ездил по самым крупным банкам в России, просил кредит на коровник, и они как бы это, меня в одном из самых крупных банков России, я приехал, в такая башня Москва-Сити, один из верхних этажей, я сижу перед каким -то топ-менеджером, объясняю ему, что надо, сейчас самое время, сейчас санкции, mm -hmm. надо, надо, надо вкладываться в коров, там в замещение, кормить Россию, а у меня прям текст он говорит, слушай, сейчас же отменив санкции, ты уже завистишься, мы же это понимаем. Я говорю, ну конечно, у нас же курс, а президент, все это объявили, что ну, правительство, что надо бежать, сами совмещай, строить коровники, фермы. Государственный банк был. Да, это да, был Государственный банк, это был ВТБ. А, вот. а, и ä, он говорит: слушай, иди-ка ты просто в то есть, ну, как бы, иди-ка ты нахрен, а он словно нахрен не сказал, иди ты в Российский хозбанк. Да. Я, как бы, пошел в Российский я пошел с, с проектом туда, как бы, ну, мне, в общем, в Российский хозбанк повезло, потому что в итоге в долгой цепочке, ну, банк, вот долго думает, это большой государственный банк, но он может дать денег на проект. Я дошел до человека, который руководил молочной фермой. Он торт тут-менеджмент, он, он руководил молочной фермы. И я ему, когда к нему приехал, была удивительная картина. Я привез бизнес-план, он его берет, говорит: хорошо, откладывает и говорит: давай, рассказывай. И начинает пересчитывать на бумаге проект. И у нас с ним миллион рублей не сошелся. Угу. То есть всего. Для большого проекта, стоимость там 45 миллионов рублей. А как бы это вот это хорошо, когда у тебя миллион да. попали. Причем у меня был дешевле, чем у него получился. Он угу. не по памяти все, все прочитал. И вот тогда у нас ну, началось кредитование, только после этого. Девчонок своих покажешь? Да. Сейчас пойдем, сейчас чопц, а потом... в Чем секрет успеха? Да в энергии секрет успеха. Вот тупо любишь свое дело и все получается. Надо просто любить. Все сложности. Бэм, бэм, бэм. Они только только разодорятся за боли. Ладно, давай, включать камеру, переодеваться. <музык> Элегантно ножкой надо включать, чтобы, чтобы гигиену соблюсти. Нажимаешь ножкой и моешь. А тебе надо будет протереть фотоаппарат и потом вымыть руки. Так. Топчемся на гигиеническом шлюзе, чтобы ногами ничего не занести. Проходи, прошу. Всюду мелочи, а. Ой, скользко. Здесь у нас сердце Истринской сыроварни, как любой другой сыроварни в мире, в цеху производства сыров. Здесь мы варим наши сыры, йогурты, делаем твердый и мягкий сыр. Вот в этом котле мы сейчас варим сыр. Мы сюда закачали молоко, провели пастеризацию, добавили бактерии. Они начали быстро развиваться, молоко скисает. В этот момент мы добавили сычужный фермент, желудочек теленка. Когда молоко свернулось, мы взяли в руки сырную арфу и разрезали ей сгусток прямо внутри. И когда мы разрезали, у нас получились маленькие сгусточки сыра будущего. Они называются сырное зерно. Сейчас идет варка сыра, самый интимный момент производства сыров. Мы сейчас, как только сварим сыр, мы его перекачаем сюда в пресс и будем здесь отпрессовывать. Здесь все собрано со всей России по нитке. Этот пресс сделали на Урале, в Золотоусте. А, тот котел делали а, в Москве, Пастеризатор в Воронеже. Все со всей России. Здесь импортного только два насоса из четырех. Шланг голубой и, стыдно сказать, швабру вот там. Сколько а, а, стоит? Правда? Оборудование а, стоит а, порядка 6 миллионов рублей. Первоначально мы потом докупали. А, знаешь, как бы это раз в год, ты чувствуешь, как бы когда у нас годовщина санкций, это наш фермерский праздник. И ты, кстати, я приглашаю тебя и всех а, дорогих а, зрителей 4-6 августа приезжайте к нам на фестиваль импортозамещения Будем отмечать три года санкциям. 4 6 Да, 4 по 6 а будет у нас а, и. Стартапы по оборудованию будут представлены, и фермерских стартапов много будет представляться. И для многих, это шанс похоже, на хозяйством, хозяйством. сейчас реальный шанс найдется здесь и сейчас. Другого времени не будет. Дальше он попадает в следующее помещение. Здесь можно предпустить маску, здесь уже... Холодно? Нет, там, здесь холодно. Здесь условия, как на северном флоте, холодно, много соли и влажно. Очень холодно, сколько минус здесь? Нет, здесь плюс. Да, плюс. да, здесь плюс. Температуры от 5 до 20 градусов, в зависимости от сортов сыра. Перепадка. Да, да, ну сильный, влажно же. Сюда мы опускаем сыр на консервацию. Здесь соль, это естественный консервант, который консервирует сыр, он просаливается. Откуда ты айтишник, знаешь все технологические процессы производства сыра? Чемодан, вокзал, Швейцария. Поехал учиться. Ох ты! Вот если там было сердце сыроварни, здесь наш золотой запас. Здесь лежат и зреют наши сыры. Это все, все, что у меня а есть. Какой? А? Специфический. Сыр. Да, здесь настоящий такой аромат сыра, сырного погреба. Здесь сейчас лежит 10 тонн сыра. Фотографию сделай. Здесь сейчас 10 тонн сыра. А это больше 10 миллионов рублей, это все, что у меня есть. У меня больше вообще ничего нет. То есть, это вот, вот эти славные парни, это сыроварди и То это у сыр, это все, что ешь. Этот сыр на 10 миллионов рублей, прибыль снова реализируешь и будешь новый в оборот. Итак, да, да, да, да. И... на ну, что ты живешь? Какая у тебя прибыль тогда? Или тебе нужно При... пока разогнаться? Ну, часто, как вы не говорите, прибыль пока не считал, наоборот, бешеные Мы Все, что э, зарабатывается, каждый рубль вкладывается в строительство коровника и фермы. А, мы сейчас закупаем молоко. Оно у нас очень хорошего качества. У нас наши партнеры, кстати, швейцарцы, они и построили ферму уже в Калужской области, переехали в Россию и сейчас строят вторую специально под нас. Но нам нужна своя ферма, чтобы делать твердые сыры русский пармезан, потому что там нужен особенный рацион, который они не смогут сделать. И поэтому мы всеми силами строим свою ферму сейчас, запускаем. Но если потерпеть еще годик, он появится на прилавках. У нас как бы почти не прикликут средства наказание, но на самом деле, если хочешь заниматься сельским хозяйством, придется бить морды иногда. к сожалению, это получается бывало. Ну, бывало, и даже и с лицами, которые например, портят нашу люцерну, катаются по ней. Ну, кто-то просто берет и катается пьяный, катается по моей люцерне. Мне там коров ее кормить, а он по ней катается. И, конечно, приходит на Ну, он не доходит. Он говорит: а, вау, вот, вот, или. Да, ну да, или кто-нибудь у нас сухой закон, или кто-нибудь нажрется, там, бам, и выкинул. А пьют вообще, есть проблема. У нас сухой да, закон. Русский коллеги вот, нельзя что пили. Ну, мы что его сейчас говоришь? протираем, чтобы на нем личный плесень не выросла. А, мы его протираем, ухаживаем за сыром, потому что полдела сварить, а вторая половина дела его, а, чтобы он созрел, вызрел. Эта профессия называется афинер, или хранитель подземелий. земелий. А -а -а. вот. а можно вопрос, ребята, вот Мы сейчас олегом переубили. Как вы к алкоголю относитесь? Да. Честно. Лично. Серьезно? А это правда, что он дерется? Может руку поднять и по лицу ударить? Да, не, на что посмотрите? Посмотреть Вы доверите? Белый толстычок. Ну, как бы... Я да. Он всего не раскрывает. Он такой добрый пушистый в коллапсе, да? Что-то, как Марио, ну без этого тоже что нельзя. Правильно? Mm -hmm. Когда обратно А чем отличается а, телка от коровы? А, телка, она не телилась, а, а, у нее не было детей еще, и она не дает молоко. Ее нужно осеменить, она станет, она родит, станет корова, она будет давать молоко и будет уже коровой. Почему девушек называют в Москве телками? Ну телки, они же многие не рожали в Москве, поэтому их называют телками, справедливо? А, все Ну телочки. Я hey, иди, иди сюда давай, давай, давай, Да, да, да, да Next then, then, then. Then, -19 Да, да, да, да Да, побаивается, незнакомо? У нее сейчас просто сложный период Она, во-первых, вас побаивается Во-вторых, сейчас много слепней И она нервная Иди сюда, пойдем, мое солнышко Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем Пойдем она кормилица наша. Хорошая. А это красная горбатская с коров. Это вершина советской селекции для сыра. К сожалению, она почти исчезнувшая. Ага. Но может быть сейчас возродится. Для производства сыра, да, моё солнышко? Мощная Да. Давай, это мощная корова. И коровы такие да? Да. Давай. Найдем. Давай, аккуратненько сбоку. У нее сейчас сухостойный период, молоко закончилось. Она должна родить и быть молочко. Так. Все, пока, дорогая. Увидимся. Закрюши да мне, позвони! Поменьше, побольше? Ну, побольше, он все сожрет. О. Бык, у него кличка Буян, из-за спокойного характера он получил такую кличку. Крайне добродушный. Спокойный, но возможно отправиться на мясокомбинат. Я, Из систематических... я правильно говорю, Да, да, все правильно. Слушай, ты на самом деле можешь, когда надоест стартапы, майнинги, биткоины, когда все это надоест, уже можешь переезжать к нам, мы тебя устроим на работу доером. Будешь можно... лучшим дуэром таможенного союза. <свят> вот. Он еще не знает, что он сквозь стену может пройти здесь, если захочет. Ну, здесь стена, он не понимает русский язык сейчас. И он не знает, что он захочет, он разбежится и пройдет стену. Вот. Но я боюсь, что Буян может отправиться на мясокомбинат скоро. Почему? Из-за систематического... А невыполнение своих обязанностей. Он нужен, а зачем нужен бык? Бык должен быть осеменитель. Так. А он их осеменяет с утра до вечера, как бы здесь постоянно порнография творится. Угу. А толку мало. У нас очень много неосемененных телок ходит. А -а -а. И возможно, ему придется отправиться на мясокомбинат, и нам придется вести нормального производителя. Потому что здесь даже неудобный случай был. поведешь с детьми экскурсию, и постоянно он это вот выполняет свои обязанности здесь, и как бы, ну, это ужас. Ну, это, конечно, дело нужно, но не постоянно же. А толку мало. Движений много, толку мало. А надо, чтобы толку много было. Поэтому. Пожелание искреннее, сельскохозяйственное, пожелание, фермерское пожелание да. для нашей аудитории. Друзья, здесь и сейчас идите к своей цели. Если не можете идти, ползите в сторону цели. Если не можете ползти, ложитесь лицом в сторону цели, хотя бы в направлении ее, и у вас получится. Идите маленькими шажочками, но каждый день. И у вас все будет, и оно вам воздастся. Если хотите заниматься бизнесом или сельским хозяйством, делать это здесь и сейчас. Другого шанса не будет. Жизнь очень короткая. И не проживайте все там, спокойно. И, чтобы, э, лучше э, жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Делайте здесь и сейчас. Олег Сирота, жизнь би Фермерское хозяйство, сельское хозяйство, Истринский район, Подмосковье. Наше время. Ссылка в описании. Спасибо тебе большое. Да. Ты прямо... Спасибо. За экскурсию, за наставление, за советы и за ощущение почувствовать себя как можно ближе к природе. Да, пойдем.